По мнению ученых, началом Вселенной стал большой взрыв, который произошел 13,8 миллиардов лет назад. Но откуда они узнали об этом и как рассчитали время, до сих пор прошли миллиарды лет. Доказательство этому нашел американский астроном Эдвин Хаббл. Возможно, тебе знакомо это имя, ведь уже несколько десятков лет космический телескоп Хаббл посылает на Землю великолепные виды Вселенной. Этот телескоп носит имя астронома, который сделал в начале 20 века сенсационное открытие, после которых в научном мире утвердилась теория большого взрыва. Секреты тех процессов, которые происходят в космосе, ученый смог раскрыть благодаря свету, который излучают далекие объекты. А наблюдения он проводил с помощью большого нового телескопа с зеркалом 2,5 метра в диаметре. Эдвин Хаббл смог объяснить те явления, которые происходят в космосе, а заодно и понять, как появилась наша Вселенная. О чем же рассказал ученому свет далеких космических объектов? Чтобы понять это, проследим за ходом его мысли. А начнем мы с волн. Да, не удивляйся, потому что свет, как оказалось, представляет собой волну. Более 150 лет ученые спорили о том,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 И так далее. Таким образом, ученые поняли, что белый свет на самом деле сложное явление. Эдвин Хаббл заставил отбросить мнение о том, что Вселенная неподвижна, неизменна и ограничивается только рамками нашей галактики Млечный путь, как считали тогда ученые. В слава светящихся туманностях ученый рассмотрел скопление звезд и догадался, что это другие галактики. Более того, он заметил, что все галактики движутся. А это стало настоящей революцией в космологии. Представь себе, шел 1929 год. Ни видео, ни компьютеров тогда еще не было. Исследовательских космических аппаратов тоже. В распоряжении ученого были только фотографии галактик, которые он сделал с помощью телескопа. И по этим застывшим изображениям Эдвин Хаббл смог понять, что Вселенная огромна.